Виталий, приветствую тебя. Очередной эфир. Начинаем эту неделю. Тоже очень важно, потому что впереди заседания Федрезерва. Столько уже было сказано про это событие, про то, что оно точно может вывести волатильность на какие-то совершенно рекордные показатели. Вполне логично, учитывая, что речь идет о процентной ставке, за которой все так следят решение, которое повлияет на доллар, на американский фондовый рынок, вообще на отношение к риску к защитным инструментам и так далее. Ну, по принципу цепной реакции понятно, что в движении придет, конечно же, все. Я общаюсь со своими коллегами, с теми, кто вообще интересуется тематикой финансовых рынков. Конечно же, неоднократно обсуждал тему того, как и что произойдет с тем же самым долларом по факту решения процентной ставки. Очень хороший вопрос и трудно сейчас. Ну, точно спрогнозировать в итоге, что мы увидим. А то, что должно быть логичным, если ставку, например, повысит сверх вот присутствующих на рынке ожиданий. Либо все-таки рост доллара, который, в принципе, за последние недели был значительным. Это уже то движение, которое все слегка заложило в цены. И по факту заседания американского регулятора мы увидим совершенно другую динамику, нежели чем ту, на которую рассчитывают покупатели. Я думаю, что развязка уже совсем близка. Вот в среду, друзья, мы узнаем, как и что. Но нужно, чтобы у всех было какое-то представление, опять же, как лучше действовать сейчас и что делать. Я сторонник такого традиционного экономического подхода, фундаментального фона. Считаю, что доллар… Давайте прямо к демонстрации вам перейдем, чтобы не мой пейс, как говорится, а график был. Так, секундочку. индекс доллара как раз у меня сейчас открыт 109,77 котировки когда в прошлый раз мы обсуждали ситуацию с долларом он котировался на локальных минимумах, которые вот были в районе 108 и тогда опять же в центре внимания трейдеров был отчет по инфляции и ставший, собственно, причиной взрывного роста индекса доллара, потому что скакнула базовая инфляция с 5,9% до 6,3%, и вновь вернула на рынок идею того, что американский регулятор, который, в принципе, борется с инфляцией, на фоне повышения индекса потребительских цен должен активнее ввязаться в эту борьбу, а активная борьба американского регулятора с высокой инфляцией это фактически более высокие темпы повышения процентной ставки. И, собственно, после этого отчета, Впервые появились разговоры о том, что, может быть, американскому регулятору будет уместно повысить ставку даже не на 75 байсных пунктов, а на 100 байсных пунктов. И, конечно же, я с большим удовольствием подхватил эту идею, потому что я не против. Ведь если решение будет предполагать как раз повышение ставки на 100 байсных пунктов, на 1%, это то, что не оставит равнодушным доллар и точно обеспечит ему рост к новым многолетним максимумам. Я по-прежнему... Сторонник того, что американский регулятор повысит ставку как минимум на 75 байсных пунктов, но самый фанатичный, как я неоднократно отмечал на своих брифингах, покупатель во мне, позволяет мне предположить, что решение будет более агрессивным. И, соответственно, дальнейший рост индекса потребительских цен и, соответственно, скачок интереса к доллару, который может последовать после этого, это очень хорошее условие для пробоя индексом доллара, сопротивление психологического 110 пунктов, на что я рекомендую сейчас осмотреть. Поэтому сделка по индексу доллара будет покупки, знаешь, даже не дожидаясь отметки 110 с текущих уровней, стоп-лосс на отметку 109 пунктов и ждем уже мощного роста. Надеюсь, что к тому моменту, когда мы с тобой проведем следующий эфир, этот рост будет продолжаться и дальше. И, соответственно индекс доллара уже будет где-то в районе 111 пунктов. Валютная пара, которая коррелирует, разумеется, с укреплением позиций доллара, индекс доллара, это пара евро-доллар. Сейчас котировки 0.9969. Давление на главный валютный риск сохраняется. Я думаю, что все прекрасно понимают причины такого внутреннего европейского характера слабой статистики, политический кризис, ну и, конечно же, доллар, который поджимает все, что имеет отношение к риску и является еще одной причиной вот этих негативных настроений. Здесь будет такая же рекомендация, хотя действовать прям с текущих уровней я бы не стал. Все-таки уже сколько раз обхаживали паритет, и после этого пара, там, на несколько десятков пунктов, чтобы не... Помещать себе, опять же, в условия вот этой положительной консолидации с плавающим убытком, я предлагаю забросить отложку sell limit на уровень 1.0.050 и оттуда уже попробовать шортить опом на отметке 1.0.1.20 и take профита на уровне 0.98. Так... Ну, собственно, в прошлый раз я тоже обозначал перспективу снижения европейской валюты. Пока что мы видим слабость евро, но это все-таки не тот мощный обвал, который хотелось бы увидеть реально продавцам. По золоту тоже была рекомендация продать с уровня 1730, Это рекомендация очень хорошо себя отработала. Фактически мы сейчас на уровне 1663, я думаю, что распродажи будут продолжены, потому что, на мой взгляд, золото вряд ли может расти, когда мы видим такие почти конские показатели по доходности 10-летних американских облигаций, двухлетних бумаг, по-моему, двухлетний, сейчас уже на отметке 3.83, а 10 у меня там график открыт, сейчас скажу, 3.45. При таких доходностях, конечно же, залазить золото, которое не приносит сейчас вообще никаких результатов в плане прибыли и дохода, это очень опрометчивое решение. И ты знаешь, вот мой знакомый скинул мне из какого-то телеграм-канала картинку, что было бы, если бы я вложил 10 тысяч долларов, но ну это гипотетически, в золото 10 лет назад, то сегодня бы у меня были бы эти 10 тысяч долларов. То есть фактически абсолютно бесполезные инвестиции. Я не хочу принижать значимость золота прямо вот сейчас. Но золото меня вообще не разочаровало. Почему? Ну, я, я тебя перебью, а я знаю человека, который инвестировал в золото 20 лет назад. Во что? В золото 20 лет назад. Да. То есть не 10 лет, а когда оно стоило там в районе 200-300 долларов за тройку. Ну, вот согласен, либо... а принимается, что здесь а, какими перспективами, горизонтами мыслить. Но золото меня расстраивает. Почему? Потому что, ну, совсем оно не показало себя. Может быть, что-то изменится в ближайшее время. Но когда все говорят про вот эту беспрецедентную мировую инфляцию, когда... Совершенно вообще не ясно, что произойдет завтра из-за того, что уже случилось столько всего, что вряд ли могло произойти в нормальном мире. Золото остается под давлением. И ну, в этой знаешь, такие. Да, да, смотри, вот э, все, все верно ты, э, мыслишь, да. Вот я э, на днях слушал одного экономиста, очень такого популярного, скажем, не блогера, а экономиста такого реального, угу. он говорит, э, что. Ну, золото это является единственным, скажем, такими реальными деньгами, да? все остальное это бумажки и почему оно не растет, потому что крупные банки, они когда, скажем, хотят там получить залог, что-то, да, то они выбрасывают большое количество золота на рынок и таким образом скидывают цены специально, да? чтобы его придавить и и таким образом, а так, если бы этого не происходило, на самом деле золота очень мало, э, эквивалент доллара и других валют напечатали в сотни раз больше, и, скажем, золото уже по нынешним ценам должно там стоить в космосе. Да, поэтому, возможно, оно позже, скажем, если uh -huh. очень хорошо. Как, когда уже, скажем, э, вот эти крупные ЦБ, скажем, не справятся с тем негативом, который будет на рынке в ближайшие несколько лет. Ну, а пока что в краткосрочной перспективе я предлагаю не стараться обыграть вот этот мощный нисходящий тренд. Не хочется, конечно же, ставить прям совсем каких-то нереалистичных целей на текущий бытах. Например, как я видел от САКСа, 1400-1300 долларов за тройку Ну, мне кажется, это маловероятно. Но я рекомендую пользоваться текущими распродажами, особенно на фоне вот этого озвученного прогноза, потому что доллар имеет больше шансов вырасти в рамках этой неделе, нежели чему упасть, и, соответственно, золото придет еще тяжелее. Шартите с целями 1650-1640 долларов за тройскую Это фактически, прямо если брать как косочный горизонт, 12 долларов, учитывая обвал за последние часы, это может быть уже тоже еще пару часов, и мы увидим тесты этого уровня 1650. Ну а подольше, чтобы посидеть 1640. Ну, ни в коем случае пока что не покупать. Вот на этих тогда трех активах я остановлюсь по тебе, Виталий. Так. Так. Так, видно рабочий экран. Пока нет. Грузится. Все видно. Итак, ну давайте пройдемся по прошлым неделям, там свое видение, скажем, на эту неделю, ну скажем, как на эту неделю, то, что рынок показывает сейчас, то, что на протяжении недели рынок может менять какие-то свои сигналы, это уже другое. Итак, напомню, на позапрошлом нашей битве, если ошибаюсь, позапрошлой это была, я давал рекомендации по акциям. Uh -huh. На понижение, если помнишь, это были две акции. Я картинку не показывал, потому что там что-то было с демонстрацией. Я называл цены и причины снижения. Да, для тех, да для тех, кто следит за мной, в принципе, и подписан в Телеграме, то я эти идеи дублировал на, на прошлой неделе, в среду или во вторник, на своем YouTube-канале. Я записывал топ-5 среднесрочных идей на, на осень. И там я детально рассказывал, почему, как детально, в течение там, двух минут, э, почему я вижу шорт Federal Express и э, акции Visa. Э, ну, первая ласточка прилетела, смотрим, акции Visa, смотрим. Э, я советовал шортить, э, тогда цены были где-то в районе 200 долларов, там плюс-минус, несколько долларов торговали, там 203-205, с целями 150 и 100. Первую цель по Federal Express мы сделали в пятницу, в прошлую. Да, то есть красивый геп, то есть, как мы видим, ну, графически здесь, так скажем, очень красивая фигура была на разворот текущего долгосрочного тренда наверх. У нас был импульс, накопления с понижающимися максимумами мы пробили сильную поддержку и улетели на 150. Я думаю, что вторая цель, такая более долгосрочная, это в районе 100 долларов по данному инструменту. Причина, ну, я уже назвал это технический, плюс фундаментально у нас второй квартал идет снижение чистой прибыли по Federal Express, ну, плюс глобально. Ну, и таким, таким триггером было это выступление в четверг главы Федекса, да, который говорил, что ну, э, доставки очень сильно уменьшились. Раньше был пи, э, бум такой достаточно, когда был ковид в 20-21 год. Сейчас все ушло на ноль. На, население тратит деньги, скажем, на, больше на развлечения, на рестораны, нежели там на покупки, покупку каких-то э, товаров и доставку их. Поэтому, ну и плюс он также озабочен глобальной рецессии, поэтому такая реакция минус 20% за один день по акциям Federal Express. По акциям Visa я аналогично давал шорт, тоже там аналогичные цены в районе 200 мы торговались, по чуть-чуть мы падаем, то есть мы где-то в районе вот здесь 200 долларов с копейками там мы торговались, немножко там, несколько процентов мы падаем, но я думаю, что здесь потенциал огромнейший, то есть у нас текущая цены 193, или с текущих, или там коррекция в район там, 200, плюс-минус 205. Если она будет, глобальные цели тоже очень крупное накопление. Мы практически с ну, более чем полгода накапливаем. Я думаю, из этого будет прострел ну, примерно аналогично в район там, 150 и, возможно, 100. Ну, 100 – это такие более долгосрочные цели. Поэтому, кто ранее не шортил, предлагаю там дальше шортить акции Visa. Ну и, в принципе, по S&P 500 здесь аналогичная картинка. В прошлый раз никаких сигналов на шорт по S&P 500 не было, то есть мы локально росли. Там были один момент на рынке, это я во вторник заметил. Это по всем валютам и по S&P 500, по золоту, там рисовались дивергенции на часовиках. Вот этот рост локальный, который был, он рисовал дивергенцию. Я там лично не шаркал S&P 500, но после вот этого импульса вниз также всем советовал шаркать. Было уже подтверждение на снижение. Поэтому S&P 500, конечно, ну текущие цены можно шаркать, но здесь сложно определить со стоплосом. Но пока на понижение по данному инструменту. Крипта аналогично здесь... Скажем, такой даунтренд пошел. Я аналогично на прошлой неделе записывал видео по по биткоину и эфиру на шорт. По золоту. Я давал рекомендации на покупку прошлый понедельник. Я покупал и со своими ребятами, вроде там 1700, примерно 10. На битве давал уже повыше цены, росли в понедельник утром, где-то в районе 1720, я видел сильный рост, но, скажем, закрытие понедельника показало, что мы закрылись, чуть увеличу, мы закрылись в понедельник ниже этого уровня, и плюс здесь дивергенция отрисовалась, и я зафиксировал своим ребятам, говорил, половина позиции зафиксировать без убыток, потому что здесь возможно, сильное снижение на вот этой инфляции, которая была у США. На текущий момент, в принципе, я поддерживаю. Здесь пока все смотрится на шор. Если будет какая-то реакция, я думаю, здесь зона такая достаточно интересная По глобальном выражении. У нас получается, мы пробили сильный уровень поддержки 1680. Это минимум 2021 года. Возможно, здесь образуется какой-то ложный пробой, и мы уйдем наверх. Но по факту, когда нарисуется, следим, я уже там буду по понедельникам говорить или в своем uh -huh. телеграм канале Нефть за шорт. Есть, конечно, цены уже 10.30-11 утра. Цены такие для шорта. Я своим ребятам писал на откате вот здесь шортить В пятницу. Ну, пробовать шарки с текущих. У нас цена получается по бренд 90-80 со стоп-лоссом за пятничный хай. Возможно, мы будем падать в район минимум сентября 87 и ниже. Ну и по валютному рынку я в принципе с тобой согласен. Залон по индексу доллара. Насколько он сильный будет? и Рынок, в принципе, как ты уже отметил, он учитывает это поднятие ставки. но все боятся, что по процент будет или 0,75. Да? Если 0,75, то я думаю, возможно, там, реакция там, в среду будет какая-то обратная, мы уйдем на коррекцию. Но пока за шорт по евро-доллару ну, дублироваться, откатит ли он в район паритета 1,00, возможно, или с текущих пробок черпить стоплост за пятничный хай пока по евро-доллару я шортист, ну и по другим валютам аналогично здесь австралийский доллар, шорт новозеландский пока, пока вот так uh -huh. спасибо Виталий за комментарии, ну что еще раз напоминаю, что в эту среду события масштаба, может быть даже по крутости последних месяцев все-таки заседание ФРС и столько под него заложено уже что оно будет судьбоносным и для доллара, и для американского фондового рынка, и для американских облигаций и так далее. Поэтому остается только добавить, что, ожидая такую волатильность, нужно, безусловно, контролировать риски и следить за загрузкой депозитов, не злоупотреблять там. плечами. Это не нужно сейчас, потому что рынок, ну, даже сегодня, опять же, за буквально три дня заседания американского регулятора, мы видим то, что насколько мощными остаются тренды, тенденции, слабости риска. И я думаю, что никто даже и не сильно удивится, если, например, под конец торговой сессии мы получим там, обратную динамику перед заседанием ФРС. Также быстро начнут риска выкупать. Здесь просто нужно быть преданными своей какой-то идее, друзья. Не нужно метаться туда-сюда. И если уж вы заложились под повышение процентной ставки, которая, напомню, может предполагать свой рост на 100-байсных то нужно рисковать в данном случае, ну, в пределах, опять же, правила риск-менеджмента и ждать дальнейшего крепления курса доллара. Виталий, еще раз тебе большое спасибо за твои идеи и по рынку криптовалют, по фондовому рынку. Для разнообразия, конечно же, замечательно. Я думаю, что все эти благодарные, прекрасные сделки по акциям вышли. Ну, хорошие тоже недели. Классного трейда тебе под ФРС и подведем итоги тогда в понедельник. Спасибо Да, тебе. Э, да хотел, видно экран сейчас? Да, серебро. Я, хотел добавить, да, по серебру, э, в принципе, э, так я задублировал золото твое, в принципе, чтобы не дублироваться. Такая интересная идея, возможно, по серебру на э, У нас текущие цены 19.25, Шахить. Э, и здесь, возможно, с этого накопления у нас получится хорошее снижение. Я как раз вспомнил, что я утром своим ученикам писал шорт, но ну, чуть-чуть повыше шортили, где-то писал там, в 8 утра. Mm -hmm. Они -то торговались в районе 19.50. И здесь мы, в принципе, можем как думаю, добить до пятничного минимума и намного ниже уйти в район там, 18 долларов. Такой еще бонус будет. Кто-то смо... смотрит запись до... до конца, увидит. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо. еще раз. И Пока. Все, пока, удачи.